Это самое главное. Второй матч сегодняшнего вечера, дорогие друзья. Работяги против DuckTales. Карта Мираж начинается по поножовщина. Дикая, лютая. Смотри, кишки во все стороны летят. Опа-опа! Порезали еще одного. И тейк ми. Не успевает убежать, к сожалению. Вражеские ножи дотягиваются и до нее. Это, естественно, стей. Работяги начинают в обороне. Их состав. Жопа Кота. Габи. Лукашенко. Равилька. И... Житель деревни Ну, а у команды DuckTales это Сомчик, Нефора, Дикпиковый валет, One Kim и Take Me. И еще раз напоминаю, что Take Me это девушка Ну, чтобы вопросов ни у кого никаких не было А про остальных пока не знаю ничего больше Вроде остальные молодые люди Сколько? А, ну, там минимальное место, по-моему, 800 с чем-то рублей Соответственно, чтобы попасть в топ-30 донатеров Нужно задонатить, ну, сколько? От 800, там, 30, допустим Не знаю, это надо смотреть в описании 818 рублей 30 место Вот чтобы попасть в топ-30 Нужно задонатить минимум 819 рублей Такая вот механика 4 в 2, дорогие друзья, DuckTales, кстати, очень результативно отыгрывает пистолетный раунд, врубает жопу кота, Гэби остается, или Габи. я не знаю, как ну, правильно, в общем, 8 хп остается. 1 2, минус от Нефоры, пистолеточка за DuckTales, дорогие друзья. А вот и поворотец. А вот неожиданный поворотец. 500 баксов, ну, не... А, а, АПК, трейдер. Я, конечно, понимаю, как говорится, да, все, но... Если у вас есть лишние 500 долларов, которые вы хотите мне задонатить Я, ей-богу, честно Отказываться, конечно же, не стану Большое вам спасибо за такие эти Но подумайте Это все-таки довольно большая сумма Может быть, не стоит так много донатить Пожалейте мое сердце А то мне Сомчик тогда, помнится, задонатил Сколько там Ну, прилично задонатил Короче, у меня чуть сердечный приступ не случился Такое бывает а еще трояк, по-моему, у меня есть там в описании. 7777 рублей сдонатил. Это было за один стрим. <с> у меня тоже потом сердце, кстати, болело. Ну, поставлена бомба, попытка ретейка. Но здесь абсолютно все, конечно, без вариантов для работяг. Хотя, опять же, вот вроде сильная сторона, да? Сильная сторона. Пистолетку проиграли и придется отдавать уже пачку раундов. Что уже неприятно. Но без этого никак. Без экономики никуда не денешься. Александр, прочитай мой ответ по катрейдеру. 7 лямов. Да не, ну 7 лямов. это даже гонево. Я таких донатов даже никогда никому не видел. Я самое большое видел один прям донат одной цифрой. Прям миллион человеку донатил. Прям одним донатом просто. Единичка и 6 нулей. Опа, Габи! Дабл на дигле. 3 в 3 ситуация. И небольшое обострение на точке Б все-таки произошло. Но по-прежнему нет девайсов. Да, по-прежнему придется работать на диглах. И команде работяг сейчас предстоит очень непростой ретейк. Ретейкать, конечно же, нужно. Нет смысла отбегать куда-либо и пытаться сейвить диглы. Но только чудо, наверное, может помочь. Либо очень крутой скилл. Уан Минус Равиль. Житель деревни ответный минус. 2 в 2, кстати. Ну, нет диффузов, опять же. 10 хп на все действия. Take me. Ну, в размен сыграли ребята из DuckTales. Им за это респект очень круто. Очень круто, большие молодцы. 3-3. Ну, и также напоминаю вам, дорогие друзья, что следующий матч, который мы на сегодня с вами посмотрим, завершающий матч сегодняшнего игрового вечера, это DuckTales против Лили Лайк. Like. Еще один очень и очень интересный матч, и пройдет он на карте Тускан. Начало будет в 21.00 по московскому времени, так что обязательно приходите. 3-0, а не 3-3. А я как сказал? Что, ты сказал 3-3? Серьезно, что ли? Ну, ладно. Если сказал, значит, ошибся. Расскажи, как это было, когда Сомчик тебе 17к кинул. Но он не за один раз 17к кинул. За несколько. <кх -кх -кх -кх,> за много даже. За, за много стримов. Ну, Сомчик... Многоуважаемый господин Сомчик периодически заходил... То 5 евриков подкинет, то 10. Ну, собственно, так вот 17 набралось. Равилька! Трипл килл и первый девайсный раунд реализован. Работяги забирают его. И, дорогие друзья, давайте-ка я, короче. Ладно, все, я понял. Да, я сказал 3-3, ошибся. Все, ребята. Комментирую. Комментирую матч, потому что все-таки, вот видите, полноценный девайсный раунд толком нормально не сумел прокомментировать, потому что отвлекся на чат. One Kim! Минус житель деревни. Хорошее начало, опять же, для коллектива DuckTales при учете наличия всего-навсего двух автоматов Калашникова. Ну и выбить один девайс, который потенциально можно подобрать э -э с обороны, это уже замечательно. Жопа кота. Минус дикпиковый валет. Я уже миллиард раз вам отвечал, шортс. Я вам миллиард раз уже отвечал По рекламе в личные сообщения В чате я не консультирую по таким вопросам Хотите заказать рекламу Обращайтесь в личку В Telegram, на почту ВКонтакт, куда угодно Ванки, минус жоп кота Следом минус габи Вот такие вот делишки, дорогие мои друзья Черт возьми, да, это вроде бы экономический Ну, форс, ладно, хорошо Экономическим это назвать трудно Но Лукашенко остается один, ну что, батько Маешь? Али нет? Нет! Take me. Жесткий, кстати говоря, хэдшоп прям просто пулькой унесла президента э, Беларуси. Ну, что поделать, да? <laughs> да, вот так бывает. 4-1. Так, кстати, очень успешно начали в атаке. Я вот считаю, начали. Ключевой момент, да? Я не знаю, как закончат. Они еще и 11-4 проиграть могут. Вот какой вот важный момент. То есть... Но на данный момент. Я не вижу личной ситуации, в которой они 11 4 могут проиграть. Лукашенко. Ответочка за предыдущий раунд. Ворвался в Андер. Забрал тейк ми. Сомчик, минус жоп кота. Габи ответные минусы. Следом еще один. В догоночку. Таким образом, мы получаем ситуацию 4 в 2. Сомчик на точке А. One Kim. Минус на парапете. 2 в 3, Лукашенко, ванки. А, -а, а, тормоза вы, блин, поганые. Сбили меня со своими. Вы где вообще хоть присутствуете-то? А? Слышу звон, не знаю, где он. 3-3 это не счет. Вы что меня с понталыки-то сбиваете? Я только сейчас понял. 3 в 3. 3 в 3. Ситуация на карте была. 3 в 3. Отвлекатели, блин. Привет, можно ли заходить на разминку команд, а после уходить при начале турнира? Алексей, думаю, нет. Но с этим вопросом в любом случае не ко мне. Поэтому хз кому? Ты сказал, когда раунд закончился. Не надо тут не саня... Перематывай, Константин, перематывай. Или просто сейчас буду прям вот сыпать оскорблениями во все стороны. Перематывай, смотри. Я перемотаю. И сделаю шортс. И мы будем правы. Кто-то. Либо ты, либо я. А, ну, короче, в перерыве. В перерыве определимся. Так, жоп кота. Минус стейк Сразу два минусов залетает в кухню. Неожиданные и очень неприятные для работяг. И, как вы понимаете, дорогие друзья, сейф от Равиля. Да, один в три Равиль уже не будет пытаться выигрывать этот раунд. Нет дефьюз китов. Ну и нет никакой возможности потенциальной... Чтобы так как-то вот попытаться здесь выиграть Можно, конечно, подрезать какие-то девайсы у убегающих Да, вот, например, можно забрать Сомчика Но, блин, это разве что только Сомчика просто немного разозлит Но не поможет, к сожалению, выиграть Минус one kim девайс потерян Ну и вот вам, пожалуйста Саня, вторая карта какая? Это и есть вторая карта Прочитал, сколько у тебя было больших донатов Получилось почти 150к Ну так дотер, это же за... Период с 2019 года Надо понимать, это же не за один месяц не, не Даже не за год Это аж за три года Ну, 2023 только начался, поэтому Его, наверное, в счет не нужно брать 5-2! Очень уверенная игра от коллектива DuckTales Там же написана одна карта Где написано? Боже где написано сейчас на экране, что это первая карта? Скажите, пожалуйста. Нефора, минус Равиль. Дикпиковый валет забирает Габи и у нас 4 в 2. Но атака, кстати, очень сильно битая. Это тоже достаточно важный момент. В общем-то, очень легко проиграть. Жоп кота. Лукашенко и Нефора остается в соло 1 в 2. Минус жоп... Да ладно! 7 хп Нефора затаскивает, дорогие друзья. Жопа катай, Лукашенко. Не попали, просто не попали. Достаточно было одного попадания с чего угодно абсолютно. Даже с Глока в пятку. Нефора погиб бы. Но попадание не получилось. Он имеет в виду фёрст. Ну так это же половина, это же не карта. Это фёрст. А, Счет, посмотрите наверху. 0-0. Это первая карта? Ну как, блин? Короче, сегодня три карты... А... Три карты Но между разными командами Соответственно, каждая карта первая Но по счету это уже второй матч Вот, вот так То есть между собой эти команды Следующую карту играть не будут У них только одна Давайте я вот так вот объясню Может быть я некорректно объяснил Поэтому извините меня, пожалуйста, Фазледин Но теперь уже, надеюсь, объяснил Понятно и внятно Габи не успевает, вернее, я не успеваю включить вам Габи, но ну, а Габи не успевает затащить. Итоговый счет 7-2. Хочешь, чтобы я был на первом месте? АПК-трейдер, ну, <laughs> если вы хотите, пожалуйста. Это было бы очень забавно. Первая половина игры. Все верно, да. Здорово, Саня. О, Зот, приветствую вас. Три карты формата Best of 1. Вот, Владимир абсолютно правильно сказал. Все, дорогие друзья, смотрим следующий раунд, а то опять я куда-то в чат улетаю постоянно. Саня не читает специально мой комментарий, почему Константин? Я его прочитал. Я прочитал, что ты ждешь извинений, не переживай. Я сказал же, я посмотрю, и если это действительно так, тогда, да, другой вопрос. Я извинюсь абсолютно. И не считаю, что если я не прав, я не должен извиняться. Если я был не прав, легко. Жопа кота и житель деревни 2 в 3. Меньшинство за обороной. Но за атакой, в общем-то, не такие уж и высокие лайфбары. Правда, здесь, конечно, позиционно будет все решаться. Ни хрена себе ж... жопа кота такой ваншот дал. <laughs> замечательный собчику Но не спасает. И Take Me делает дабл кил 8-2. Утки прям тащит. Утки очень тащат. Это еще и я прошу не забывать. Факт того. Здорово, Тамерлан, приветствую. Э -э, прошу не забывать факт того, что коллектив в еще и в слабой стране играют. То есть они выиграли первую половину за слабую сторону. И это очень важный момент. То есть команде работяги, по идее, во второй половине еще сложнее будет играть. Хотя здесь закономерно появляется вопрос, да куда же еще сложнее-то? Габи, два минуса. Ну, тут, конечно, уточки... Как-то странно решили разыграть. Накинули дым. И почему-то решили, что в этот дым надо открываться. Жоп-кота ровили Лукашенко. Три оставшихся фрага. 8-3. Саня, где проходит турнир? А, в, в интернете. На сервере. Ребят. С проекта Новые Патриоты. Так. Ну... Базируется, если можно так сказать, администрация этого турнира на территории Российской Федерации, поэтому обобщенно, можно сказать, в России. Но это интернет-турнир, поэтому здесь могут принимать участие игроки из разных стран, не только из Российской Федерации. Ну, собственно, насколько мне известно, так и есть. Житель деревни минус стейк мива, Ким и Нефора по фрагу. Десант на точку. А опаснейший. Кстати говоря, десант под раскидки. Все, в общем-то, руки пока делают правильно. Игроки обороны пытаются отстреливаться. Кто-то бежит в дымы. Это жопа кота. Просто наглец. Просто наглец заносит в дымы. И выносит нефору. Ну а Габи убивает Сомчика. И это 8-4. Какие-то камбэки нарисовались. Приятно видеть, что руки у работяг не опущены. Значит, трудяги еще будут тащить. А может и не будут вообще, конечно. Надо смотреть все-таки. Он же жопа кота. Ну что, если он жопу катает, значит, что он такой хитрый. Итак, пробежечка на точку Б. И у нас здесь Габи готовится встречать. Но встречает, правда, всего-навсего одного игрока. тейк со снайперской винтовки забирает Равиля. Бомба устанавливается на споте Б. И жопа кота снова... Снова жопа кота уничтожает хоть кого-нибудь. Но постоянно каждый раунд кого-то доубивает. Да Какой-то кошмар. Дикпиковый валет забирает жопку. И житель деревни один против троих. Ну, ладно. Дикпикового, может быть, допустим, легко убить. У него 4 хп. Но есть ли смысл? Диффузов-то нет. Поэтому на точку Б даже и бежать, наверное, не нужно. Ну и, собственно, это сейф. А значит, счет становится 9-4. Здорово, брат. Че там? Где там? Че там, братан? Момента PUBG. Приветствую. Все супер. <соценно> по всем направлениям. <соценно> Писька мотылька. Господи. <соценно> <соценно> а, Баба Мурат. Приветствую. Что ж, 14-й раунд, дорогие мои друзья, 14-й раунд этой встречи, это означает, что после следующего раунда команды сменят стороны, и, на мой взгляд, работяги уже в любом случае, смело могу это заявлять, первую половину сыграли плохо, при том, что они выигрывали ножи, выбирали сильную сторону, это очень плохой результат для оборонительной стороны. Габи забирает дикпикового вальта. Почему-то тиммейты вальта решили, что помогать ему не надо и <laughs> просто забили на него болта, пока он там выбегал. Не фор, и Тейк ми по минусу. 3 в 4. Сейчас бомба установится, и все будет, по идее, красиво для уточек. Но тут, конечно, опять же, есть вопросы к позициям. Может быть, не все прям качественно стоят. Да и уан ким, допустим, в парапете не так уж и нужен, учитывая, что ретейк с парапета не будет. Сомчик! Дабл-килирует своих соперников. Жопа-кота, кстати, тоже дабл-кил делает. И остается один против двоих. То есть здесь для победы нужно минус 4 оформлять. Бо боже мой! <с> Я хотел сказать, бомба установлена под парапет. Но это Ван Ким, который просто на изях отъехал. Черт возьми, как вообще такое возможно? Минус от Take Me. На последних секундах жопа-кота все-таки погибает. Вместе со вражеской снайпершей. 10-4. Голова нахрен, кружительная вещь какая-то происходит Вот я просто даже не знаю Это что-то нафиг с чем-то <laughs> Это просто Градус, градус зашкаливает, да, дорогие друзья Жесткости этого матча Житель деревни Успел десантироваться, кстати говоря Безопасно десантироваться на мидл И уже занял позицию в Андре Габи Тем временем развенивается на миду И вот он Звездный час жителей деревни но с собой мы все-таки удалось Убить дикпикового вольта. Нефора один минус, два фрага отравили Тейк ми последняя, ну, с авиком Ладно, давайте положим руку на сердце И скажем, это 10-5 Ну, вот просто это 10-5, хотя Нет, это все-таки 10-5 Опять же, при всем уважении к тейк ми, Ну, просто со снайперской винтовкой Один в 3 Клатчи случаются редко если еще играть в обороне, то может быть, наверное, да. Ну, в атаке все-таки. Короче, такой себе. Так. <смех> <смех> <смех> Лучший комментатор КС-1.6. Ой, я не знаю, как прочитать ваш никнейм, поэтому простите, не буду, но в любом случае большое спасибо вам, просто я боюсь, что я прочитаю как-нибудь неправильно ваш ник и оскорблю вас нечаянно. Ну и, дорогие друзья, ну и посмотрим, работяги в атаке вываливаются на точку А, здесь вроде бы как готовы принимать игроки обор... обороны, а вроде бы и, и нет... Я еще не успел прийти в себя с дабл от дикпикового вольта, как просто Нефора делает ваншот с Юспа по сопернику. Что нахрен происходит? Что это за пистолетки вообще такие? Ван ким! Дабл-кил под занавес раунда. Пистолетка безвозвратно уходит в актив команды DuckTales. И работяги, да, взяли и... Все. И просто все. Отдали пистолетку. Суммайя. Все, понял, понял. Большое вам спасибо, сумая. Не-не-не, то, что как оно написано, то я вижу, я боюсь, что я имею в виду ударение, могу куда-то неправильно поставить. Ну, вдруг там типа сумая на самом деле, да? Или сумая. А я такой сумая. Вот, в общем, могу просто так бывает иногда. Ну, бывали у меня на канале обидчивые зрители, когда я неправильно читал их никнейм, они обижались. Мне, конечно. Странно, когда человек на такой обижается, но все-таки это бывает. Оборона выходит в аркаду и на меду забирают жители деревни. Соответственно, это вроде бы должно провоцировать работяг на какие-то действия, на какую-то точку. Ну, в целом, удалось. Наверное, все-таки работяги на точку Б это сейчас будут заходить. Хотя вопрос, конечно, удастся ли заходить им на точку Б. Потому что take me еще и минус по жопе кота. Ну и все как бы не пора. Дикпиковый и снова. Не фора. Раунд заглох. Обратите внимание, без единого кила. 12-5. Уточки чертовски здорово разыгрывают. Согласен самый лучший. Вот, на я, видите, буква. А следим, спасибо вам большое. Сумая. Все. Вот. 16-4 у кого-то не зашла ставка. Ну, 16-4 уже точно не будет, да, конечно, никак Ни в одну калитку, ни в другую Но близненько, близненько, потому что 16-5 Я, конечно, не очень хочу, чтобы было 16-5 Я хочу, чтобы э, как-то поборолись работяги Но все-таки объективно пока это будет сложновато Да еще и житель деревни вместе с пачкой вышел и умер прям Просто пачка лежит, вы посмотрите, как замечательно Подарок сделал своим соперникам Равиль последний, где Равиль? А Равиль у нас в Андере, кстати говоря, тусуется Но, опять же, не очень в тайминге попадают Игроки команды Работяга Работяга, <смех> Работяги Вроде бы все и неплохо Но мнефора отдается под Равиля И в таких темпах, знаете, можно еще и даже на победу поиграть Хотя мне, конечно, сложно представить, как в такой ситуации побеждать С 16-ю-то 1 в 4 За 40 секунд до конца раунда, когда у тебя нет бомбы Зачем обижаться из-за Ника? Например, мне нравится Тэнкс ну а как ведь? Ну или надо было ТНХ читать? <реш> ну типа Тенкс. Это же в общем-то THX. Это же аббревиатура по сути того самого Тенкс. Поэтому Тенкс это ж круто. Ну просто, допустим, в порыве быстрого прочтения никнейма да я не всегда могу сказать как бы э", вот этот вот звук да то есть tanks не всегда успеваю сказать иногда проще сказать tanks какой бы такой типа с русским акцентом так сказать ну в общем дорогие мои друзья 13 5 Пугающий, неприятный, пугающий счет Нефора, справа, слева Куча соперников, а Нефоре Вообще по барабану, он достает USP Бежит за соперником и попадает в голову Лукашенко, на точке Б Тем временем гибнет Равиль жопа кота Печально, когда у команды Надежда на жопу кота Потому что, ну Типа это странно Но все-таки это 14-5, как бы жестко И мощно это не звучало Но утки прямо хороши Неважно, и так, и так правильно. Да, вот. Сань, как ты относишься к команде Нукус? Замечательно. Но никнейм ваш осуждаю. 32 по. Доп... Ага, тут еще до да, одних бы допов дотянуть сначала 4 в 4 Житель деревни минуснул не фору. Это, кстати, один из опаснейших игроков состава DuckTales Поэтому, на мой взгляд, минус очень важный От которого можно было бы попробовать сыграть И выиграть даже целый раунд Дорогие мои друзья one kim кстати, сейчас пострелялся с Лукашенко И выиграл эту перестрелку Но Сомчик погиб от рук жителя деревни Габи погибает в перестрелке ван Кимом И житель а, Как это... Деревенский, короче, малый. Остается один на один с дикпиковым вальтом. Ну, посмотрим, оценит ли житель деревни дикпик своего оппонента. Думаю, оценил. 15-5. Жестко. Жестко, дорогие друзья. Так, у Алмаз. Я только сейчас тебя заметил. Ну что, матчпоинт. Любая ошибочка, любой шажок не в ту сторону, и команда-работяги проиграют этот матч и получат первое поражение в рамках этого турнира. Неприятно, конечно, и досадно, но удивительно. Вы же видели, как Dash да, 16-1 на предыдущей карте, и представьте, насколько тогда DuckTales сильнее, чем их оппоненты. Тогда я делаю очень большие ставки на следующий матч против Лили Лайк. Это просто будет что-то с чем-то. Там, я чувствую, будет вообще жесткач. Равили Габи, по фрагу дикпиковый валет. Ну, предыдущий дикпик, наверное, заценили. А вот сейчас уж, наверное, не заценит. Есть такое подозрение. Карта не та просто. Ну, так, кстати, как вариант. Вариант, да, что иногда командам просто неудобно играть ту или иную карту. Но, с другой стороны, в маппике участвуют, я так думаю, обе команды. И ком карта выбирается максимально приятной и для одной стороны, и для другой. Андрюха, приветик. Когда будут игры с Нукусом? Не знаю. Абсолютно не знаю. Может, через месяц, два, три, пять, десять. Без понятия, это не от меня зависит Нефора, скаут в руках И позицию, естественно, Нефора вынужден отдавать Но там при этом есть написка Ты смотри, кстати, сколько там авиков-то, а. Два авика и скаут Вообще, по оптике, конечно, DuckTales сейчас решили а, Решили отличиться, но Не проблема ли это? И не создаст ли это Проблемы в перспективе? Равилька Ушел отдыхать уже Ну, походу, дело, вместе со всеми работягами Сейчас будет отдых Куравили. Габи! Есть минус по нефоре. Минус по... понятно. <свят> ну все, снова надежда только на жопу кота. Жопа кота неожиданно встречается с дикпиковым вальтом. Ну и тут снова валет, в общем-то, демонстрирует дикпик. Счет 16-6, дорогие друзья мои. Поздравления коллективу DuckTales. Очень и очень зачетная встреча. Очень круто сыграно на мираже в атаке. Респектулечка. Работягам не очень повезло, но у них еще однозначно будет шанс отыграться. Например, они завтра играют целых два матча. Поэтому есть на что посмотреть и есть над чем подумать, дорогие друзья.